Отзыв о телефоне Lenovo а 1000 Данный телефон был найден, но без батареи и с разбитым дисплеем Телефон Lenovo A1000, это достаточно бюджетная модель 1 гигабайт оперативной памяти Встроенный процессор с притрамм 7731 G 28 нанометров дисплей. 480 на 800, достаточно популярны в те времена, по размеру дисплей, 233 DPI, Mali-400 MP2, есть поддержка MPGL-2 и OpenGL-ES, Два батарея у телефона 2000 тысячи миллиампер часов имеется датчики приближение и акселерометр. Телефон достаточно задумчивый иногда, но в принципе пользоваться им до сих пор можно было бы, если бы у него не было проблем с, с интернетом. То есть он теряет часто сеть, точнее не саму сеть он теряет, а просто пропадает интернет у него. Но по Wi-Fi достаточно удобно им пользоваться до сих пор. При использовании Wi-Fi достаточно быстро открываются странички. Часто я проверяю Mozilla Kraken тест который на JavaScript выполняют различные бенчмарки интересно посмотреть как он будет выполнен на данной модели обычно в пределах 20 секунд то есть 20 тысяч миллисекунд выполняется данный тест то есть в пределах это значит Большая часть современных моделей намного меньше 20 секунд выполняет этот тест, в зависимости от производительности процессора. Как я понимаю, данный тест именно определяет степень удобства использования браузера в телефоне. На видео достаточно не очень хорошо видно прогресс данного теста.